Because <tune> you <tune> <tune> Да я не могу его. Я его хотел обходить. Да, я его. Ч ⁇ пху, Все, давай. Все, повай. Только я Уб. Чё проч чё? Yeah, well, I think that's a Давай, девочка, давай. Давай, девочка, давай, давай, давай,